Вставай, вставай Ты вообще не играешь А почему ты успеваешь? Ника? Не ходи туда! Ника! Сюда иди! Иди сюда! А то задают тебе Ника Сейчас я тебе жопу надеру Смотри, сейчас Эдди скатится будет. Смотри, Эдди катится. Шибет тебя сейчас. Я тут тоже хочу катиться. Мы же скатились с тобой. Еще хочу? Катиться. Я специально скатился, чтобы здесь погулял. Еще а, я, я даже не умею кататься. Катится куда-то в сторону. Кто-то катится, надо разогнаться, а не просто так катится.